Всем привет! Сейчас мы рассмотрим график Footprint и постараемся понять, можно ли с помощью Дельты находить места с потенциальным разворотом рынка, и поможет ли нам в этом кластерный анализ и какие паттерны можно использовать для подтверждения или опровержения разворота. Для этого нам понадобится платформа ATAS, график m 5 с фьючерсом на биткоин криптобиржа Binance и индикатор Дельта. Если вы еще не установили ATAS, ссылка находится в описании. Для начала проанализируем исторические данные на графике и поймем, какие значения положительной и отрицательной дельты соответствуют экстремальным значениям на текущий момент. Наверняка многие из вас знакомы с термином кульминация покупок и продаж. Кульминациям характерны волатильные свечи. Попробуем применить этот термин не к объему в свече, а к дельте. Для нас всплеск положительной дельты во время роста будет говорить о возможной кульминации покупок. А всплеск отрицательной дельты во время снижения будет говорить о кульминации продаж. Так как это внутридневной график, мы будем видеть места, где свеча с крупной дельтой не будет очень волатильной. Такие свечи больше характерны для ловушек, а не кульминаций. Но нам подходят такие свечи, так как они могут предшествовать развороту. Сейчас на графике появляется отрицательная дельта, которая достигает крупного значения. Свеча не волатильная, а закрытие свечи показывает нам слабость агрессивного продавца. Если на фоне у нас растущий тренд, такой паттерн может намекнуть об окончании коррекции. После такого сигнала есть смысл искать подтверждение в дальнейшем развитии ситуации. Кластерный анализ поможет найти свечи, в которых агрессивные покупатели взяли под контроль ситуацию, или продавцы не могут контролировать цену. В этом примере ситуация развивалась очень стремительно. Далее мы видим кульминацию покупок в виде крупной положительной дельты и волатильной свечи вверх. Закрытие произошло в верхней части свечи в районе максимального объема. Посмотрим, будет ли дальше подтверждение в кластерном анализе. Обратите внимание на характер движения текущей свечи. Покупатель попытался продолжить движение вверх, дельта выросла, после этого появился продавец и перехватил инициативу. Продавец смог уйти ниже максимального объема, где происходила последняя битва. Также в свече мы видим хвост, пин-бар, это еще один признак силы агрессивного продавца. Такой пин-бар без кульминации на фоне не столь примечательный, но в нашем случае эта свеча имеет много признаков силы продавца и слабости покупателя. Через 15 минут ситуация повторяется, покупатель попытался перехватить инициативу, но неуспешно. На дельте видим хвост вверх, свеча также в виде пин-бара и закрытие ниже объема. Далее следует результат этой борьбы импульс вниз. Теперь мы видим новую волатильную свечу с большой отрицательной дельтой. Ситуация, предвещающая разворот вверх. Переключаемся на кластерный анализ и видим, что продавец попытался продолжить снижение, но произошло иссякание инициативы и закрытие выше крупного кластера. На дельте есть хвост снизу, то есть появился агрессивный покупатель. После этого снова возобновляется рост. Приблизительно через час появляется новая кульминация покупок. Это новая возможность искать паттерны с помощью кластерного анализа. Обратите внимание на несколько моментов. Первое. Всегда важен фон рынка. Если вы видите флет, то такие разворотные модели стоит искать на границах флета, а не в середине его. Второе. Если на рынке устойчивый тренд, то контртрендовые модели несут в себе повышенный риск. И третье. При анализе каждой ситуации обращайте внимание на дополнительные признаки слабости покупателей или продавцов. Чем больше признаков говорит об одном и том же, тем выше вероятность оказаться правым. Спасибо всем за просмотр. Пишите в комментариях свои вопросы и мы постараемся ответить на самые интересные из них. До встречи в следующих видео.